Часто можно видеть, как герой или героиня в кино или в песе падает в обморок, узнав неприятную новость или сильно испугавшись. Обычно обморок у нас ассоциируется с событиями подобного рода, но обморок может произойти в результате многих причин. Люди могут упасть в обморок из-за пребывания в тесной и плохо проветриваемой комнате, из-за голода, усталости, сильной боли, эмоционального потрясения и по многим другим причинам. Непосредственно причиной обморока является недостаток снабжения мозга кровью. Поскольку обмороки происходят довольно часто, важно знать, что надо делать в таких случаях. Человека, который чувствует, что вот-вот упадет в обморок, необходимо уложить. Если это невозможно, заставьте его наклониться, чтобы его голова оказалась на уровне колен. Весь смысл этих действий состоит в том, чтобы в мозг поступало больше крови. Если кто-то упал в обморок, уложите его и ослабьте тугую одежду. Опустите пониже его голову или поднимите ему ноги. Повторяю еще раз, что целью является увеличение поступления крови в мозг. Когда человек придет в сознание, ему можно дать что-нибудь тонизирующее, например, кофе. Или дать ему понюхать наштырный спирт. Иногда человек теряет сознание по каким-то другим причинам. Например, от удара по голове шока, солнечного удара, перегрева или даже от отравления. А вы знали, что существует две разновидности бессознательного состояния, при которых оказывается различная помощь? Давайте быстренько их разберем. Одна из них – это красное бессознательное состояние. Лицо при этом краснеет, а пульс усиливается. Пациента, находящегося в таком состоянии, необходимо уложить, слегка приподняв его голову и плечи. На голову необходимо положить холодный компресс. В случае белого бессознательного состояния лицо бледнеет, кожа становится липкой, пульс слабый. Пациента необходимо уложить, опустив его голову и чем-нибудь накрыть, чтобы согреть. Ни один человек не может точно сказать, сколько он помнит всякой сячины. Попробуйте закрыть глаза и вспомнить все, что вы видели когда бы то ни было. Всех людей, все дома, все улицы, все предметы, на которые вы смотрели, все слова и числа, которые вы учили кажется, что этому нет конца, в нашем с вами мозгу есть центр зрительной памяти, куда откладывается миллионы образов, как в хорошем фотоархиве. Мы до сих пор не можем объяснить, как происходит это чудо запоминания, но мы знаем, что это происходит по ряду в соответствии с объектами, из-за этого упорядоченного расположения вполне возможно то одна секция может быть повреждена или уничтожена, не затронув остальные участки памяти. Например, при повреждении мозга или кровоизлиянии, человек может потерять некоторую часть из запасов своей памяти. В результате этого он может забыть, как пользоваться словами, но продолжать использовать цифры. Иногда у людей могут быть провалы в памяти, связанные с преклонным возрастом или травмой вследствие чего они перестают узнавать предметы, которые видят, но обратно прикоснувшись к ним, они их узнают. Знаете, почему так происходит? Потому что сознание не зависит от запасов зрительной памяти, а вы знали, что в мозгу имеется центр слуховой памяти. Именно здесь откладываются все звуки, которые мы помним, что напоминает фонетику. Человек может страдать амнезией. Обычно причиной ее бывает в состоянии сильного волнения, из-за чего человек забывает определенные вещи который он подсознательно не желает вспоминать. Но при лечении амнезии эти воспоминания могут восстановиться, и память возвращается в нормальное состояние. Ну на этом данное видео подошло к концу. Но подождите перед тем, как закрыть это видео. Пожалуйста, спуститесь в комментарии и оцените это видео, то есть ее звук. Я очень постарался и хочу узнать ваше мнение. А в целом, если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик и включить все уведомления для того, чтобы не пропускать новые и полезные видео на данном канале. Всем желаю всего самого наилучшего. Вот еще парочка новых видео. Можете заглянуть и туда. И до следующей встречи. И пока!